Эй, дружище, хочу посоветовать тебе получить незабываемые эмоции в приложении Амино, созданное специально для русскоязычных фури. Само по себе, Амино социальная сеть по разнообразным интересам, от аниме, мультов до рок-музыки и хип-хопа, так что тебе точно не будет скучно. А чтобы найти русскоязычное фурамино, достаточно просто вбить в строке поиска «Русфурамино» или перейти по ссылке в описании. Вуаля, ты на месте, что теперь? Теперь самое интересное, ты можешь найти любые виды деятельности, которыми хочешь заняться. Но ну а чтобы посмотреть, чем занимаются все остальные, просто нажми на кнопку в левом нижнем углу. И не забывай про голосовые и текстовые чаты, в которых ты можешь найти новых друзей. Ну а теперь челлендж. Мы создаем общего персонажа на основе ваших комментариев под одним из постов. Так что если хочешь присоединиться, переходи по одной из ссылок в описании и пиши свои вариации черт персонажа. А что получится в результате, вы увидите в одном из наших видео, так что не пропустите, приятного просмотра. Эй, hey, ребята, Ace hard Hearts тут, и сегодня мы разберем 10 советов для начинающих фури ютуберов. Замечу, что есть множество видео-туториалов по ютубу, но никогда прежде не встречал подобного рода контента, конкретно рассчитанного на фури ютуберов. Поэтому по большей части это видео будет о том, как начать свой канал, про что следует думать при создании первого канала, но также мы погрузимся и в более конкретные темы, связанные с фури на ютубе. Первая вещь, которую вы должны выяснить, это какой тип контента вы будете создавать. Вы будете говорить о видеоиграх, делать влоги или может быть забавные скетчи. Что бы вы ни делали, выберите то, что будете снимать чаще всего и за что вам будут платить. Придумайте свой ник и может быть что угодно от имени вашей фурсовной, как сделал я, до каких-нибудь броских фраз, которые описывают тип вашего контента. В любом случае, вы должны быть уверены в том, что вы делаете. Совет 3. Вам не нужно дорогое оборудование для начала. Я получаю много вопросов от людей по тому, какой тип камеры или какой тип освещения должен быть использован. Но ответ довольно очевиден. Для того, чтобы начать деятельность на ютубе, не обязательно иметь дорогое оборудование. Для начала вы можете использовать камеру смартфона и дешевый, стоящий... 10 15 долларов штатив для того чтобы попасть в интернет черт даже мой игровой сет который я использую выглядит действительно приятно при обработке но еще вы можете использовать веб- камеру монопод за 15 долларов который я нашел на amazon и все это приводит нас к совету номер 4. если вы собираетесь инвестировать в оборудование получить приличный микрофон прежде чем купите камеру то вы сможете получить довольно приличную петличку на amazon за максимум 15 долларов сша большая часть пользователей записывают звук на роуд и на видео микро это действительно достойные микрофоны. конечно если вы используете рабочий стол и делаете летсплей то лучше всего выбрать blue yeti или blue snowball я использовал все эти микрофоны однажды и все они творят чудеса особенно если учитывать цену но еще раз вам не нужен дорогой микрофон вы и так можете сделать качественный звук видео даже с петличкой стоимостью 15 долларов на amazon хорошо вы придумали название для вашего канала и тип контента который будете снимать и у вас есть оборудование теперь вы собираетесь записать свой первый видео Видеоролик, а затем вам нужно будет его отредактировать. Для первых нескольких роликов, которые я когда-либо делал на ютубе, я использовал iMovie для их редактирования. И если у вас Windows, то есть iMovie и для него. Теперь Movie Maker довольно изменился, но я слышал, что он в последнее время улучшился. Camtasia Studio также является довольно хорошей программой для монтажа. На самом деле я использую ее каждый раз, когда дело касается летсплеев, потому как она действительно хороша для захвата экрана и камеры, имеет много инструментов для редактирования. Итак, если вы снимаете летсплей, взгляните на Камдази, она поистине хороша. А также есть еще Final Cut Pro и Adobe Premiere. Это отличная программа для монтажа на высоком уровне, но дорогостоящая. И если вы только начинаете, вам не обязательно использовать их прямо сейчас. Итак, совет номер 6. Не занимайтесь всем этим просто для того, чтобы стать популярным. Я знаю, что легко спрыгнуть в кроличью нору на пути к популярности. Велидация может касаться потрясающей, но помните, если вы собираетесь заниматься творчеством, даже если это касается создания видео на YouTube, то вам должно оно приносить удовольствие, потому что это весело. Совет номер семь. Вам не нужен фурсьют. Я имею в виду, они действительно милые и я признаю, я смотрю множество фури ютуберов, которые в основном делают видео о фурсиуте, но он вам не нужен, чтобы начать вести канал на YouTube. Поймите, это, это совершенно нормально снимать видео без какого-либо фурсиута, и мы все еще говорим о фури вещах. Сьюты действительно классные и все в порядке, если вы хотите добавить их на свой канал, но просто поймите, сьют вам не нужен в самом начале. Да, правда забавно смотреть как человек прыгает вокруг в симпатичном костюме животного, но если у вас згодный контент, то сьют вам не обязательно нужен. Совет всем, люди будут ненавидеть тебя, потому что ты фури. У меня было действительно много комментариев от хейтеров на канале, я никогда не чистила, я никогда не реагировал на тролли или отвечал на такие комментарии гневно, потому как большую часть времени, если вы просто игнорируете их, они уходят. Если, конечно, вам не нужно то на комментариев хейтеров под видео. Вы отстой. И это нормально. Все отстой. Все, кого вы смотрите на YouTube, отстой. И любой, кто делает приличное видео, вероятно вложил в них много силы практики. Пожалуйста, не стесняйтесь, если вы сделали видео не таким, каким хотелось бы. Или если оно не получало большего количества просмотров в интернете. Мои первые видео на YouTube были ужасные. Как будто они буквально не имели никакого смысла. Но главное, что и в них было, это веселье. Оно заставляло моих друзей смеяться. Просто продолжайте практиковаться, пока вы получаете удовольствие от своих видео и вашим друзьям нравится ваша жизнь прекрасна Совет 10. Будьте собой. Я знаю, это звучит немного проще, чем есть на самом деле, но очень легко достигнуть своей онлайн-персоны, которую вы создали, а затем себя в этом процессе. Нет ничего плохого в пародировании людей, которыми вы восхищаетесь. Я подражаю людям, которых постоянно смотрю. Если вы подражаете к тем, кто вам нравится, и тем самым вы весело проводите время, то это в конечном итоге даст повод показать ваше лицо, и ваша аудитория будет зациклена на вас намного дольше. Так что будьте собой! Надеюсь, вам понравилось. Если это так, то поставьте лайк и подписывайтесь. Подписывайтесь кнопкой ниже. А если у вас есть какие-то советы для начинающих фури ютуберов, которые я не рассмотрел в этом видео, то оставляйте комментарии с ними. Я читаю каждый комментарий и стараюсь максимально отвечать на каждый из них. Меня зовут Ace of Hearts, Fox и увидимся в следующем видео. Переведено и озвучено каналом Ломтик, поэтому не забывайте ставить лайки и пилить к одноту. Пока!